Ну вот, 27 сентября. 27 сентября. Имеются противостояния э, на северной части, от, на север от Луганска, между бойцами армии Новороссии и вот э, хунтой, расположенных возле населенного пункта Счастья. Вот там вот конкретно. Э, значит, здесь идут... Ну, небольшие вот такие вот за территориальную... Смотрите, здесь именно за мост. Вот мост конкретно. Вот он есть. И сегодня по сводкам нам поступала информация о том, что наши ребята хотят контролировать всю эту э, территорию за мост. Как только они перейдут, тогда придется хунтятам... Ну, мы уже вчера это обсуждали. Э, передислоцироваться из этого населенного пункта. Ну, потому что им будет довольно сложно тогда обороняться. Ибо они будут э, ну в таком вот полуокружении. Если так назвать. Потому что эту трассу легко перекрыть, в принципе, под прицельный огонь ее взять. Сюда им отходить невозможно. Здесь э, водоемы. И вот у них наступает полуокружение. И они будут смотреть, уже рассматривать свою безопасность. Э, ну, не так, как им желалось бы. Не будет у них такого чувства безопасности. Линия фронта проходит по станице Луганской. Северо-восточнее от э, Луганска. И остается неизменной. Здесь активных действий, ну, серьезных активных действий нет. Законсервированная группа кровояк под Белым и Лутугина не ликвидируется, потому что не стоит такие приоритетные задачи у руководства народного ополчения и у армии Новороссии. То же самое примерно касается группы, законсервированной перед Красным Лучом, немного севернее. Эта группа не может передвигаться, нет у них особых, возможности для совершения тех или иных боевых задач. Но, тем не менее, сдаваться они не собираются, и это было решено. И либо ими, либо командиром их, не знаю. На восточных э, границах Народных Республик э, контролируется все это силами армии Новороссии. Про южные, остатки южного котла, бойцы или не бойцы, я не знаю, кто там, э, жители, строители, как бы их еще так назвать, в общем, они... Опять же, здесь находится в, в таком состоянии, как, ну, в неизвестном для нас состоянии, на самом деле. У нас не поступает ничего, никакой информации отсюда, уже две недели. Про них уже забыли и в штабе там американском, террористическом. Ну, мы-то о них помним. И они могли бы хоть как-то заявить себя. Я не знаю, что там за сговоры происходит, что там за... Ну, мне интересно бы узнать бы, на самом деле, всем нам. Но тем не менее информация отсюда не поступает Блокада именно полная Видите, даже информационная происходит блокада вот Здесь самая полная блокада Небольшая группа, которая получилась в результате остатков ликвидирования Амбросевского котла Вот эти остатки находятся Расположены они возле населенного пункта Кутейникова Располагались они раньше под Моспино, Вот Из-под Иловайска ушли Бросили там своих Решили выжить вышли и сейчас вот ждут у моря погоды, вот так вот я бы сказал, потому что их сейчас положение и в принципе вся жизнь их зависит не от них самих, вот сейчас их судьба решается не здесь, они просто думают куда пойдет там дальше армия Новороссии, когда придут или не придут там казаки, а вдруг будет линия фронта изменена А вдруг там вооруженные силы Украины решат куда-то выйти Или выдвинуться В общем их судьба решается далеко не здесь И от них здесь ничего не зависит И они это знают, поэтому особо не передвигаются Экономят энергию, им сказали экономить энергию Вот они ее экономят Без передвижений Трасса Новоазовск-Донец Контролируется силами ополчения Причем с небольшим забором Зазором Чтобы хунта не совершала определенных терактов, что ли, либо каких-нибудь подрывов. В общем, это трасса жизни сейчас. Сегодня были боестолкновения между вот Новоласпой и Старо-Игнатовкой. Вот здесь были определенные противостояния. И, ну, в общем, были боестолкновения. Линия фронта здесь, как видите, особо сильно не меняется, но немножко хунта подтеснила здесь. Совсем немножко, буквально. Показывают нам по карте. Здесь по-прежнему линия фронта проходит по реке. И вот э, хунту, вот а, сегодня было где-то здесь. Где же здесь? Сейчас вам скажу точно. Гнутого, гнутого. Или. Ну, в общем, вот здесь, вот где-то были сегодня тоже боестолкновения за определенный участок возле реки. Э, теперь, возле Широкина, серьезно закрепились наши ребята. И отсюда покидать эти места или контроль над этими местами они не собираются. Хунта отсюда была вытеснена. Здесь неплохой укрепрайон, в принципе. Здесь есть варианты снабжения. Ну, в общем, это бесспорно территория, контролируемая ополченцами. Это подтверждено абсолютно везде. И линия фронта действительно находится не между Широкино и Безыменная, а за Широкино, между Широкино и Мариуполем. Это что касается вот этой линии фронта. Так что и первые весточки, и настоящий вот воздух свободы можно почувствовать вот здесь, заезжая ближе к Широкино. Ну, если есть. С толаковкой. Ну, там периодически Хунта использует э, по этому району, восточному Мариуполя, э, свои реактивные системы и артиллерию. Э, пристреливая, так или иначе, по укрепрайонам и блокпосту. Я не думаю, что там находятся наши ребята и личный состав, но, тем не менее, этот район контролируется нашими силами. Хунта туда не заходит. И повторить э, утюг реактивных систем со стороны ополчения, они, я думаю, не будут этого делать в ближайшее время. Потому что как только они сюда зайдут, они уже пытались заходить после того, как оставили. Дважды на себе испытали. Ну, хотя я не уверен, что у них не возникает желания еще раз наступить на эти грабли. Они сюда заходят, теряют свой личный состав, бронетехнику и опять отходят. Сейчас они уже подозревают, что там прямо какие-то точки или маячки стоят. Ну, так или иначе, они есть у обоих сторон. Трасса Н-20, ведущая от Мариуполя на Донецк. Теперь она контролируется, вот здесь линия фронта немножко еще снизилась. И вот смотрите, от Докучаевска контролировался вот Новотроицкая. с Ольгинки хунту вытеснили, и сейчас еще больше и дальше и глубже, все ближе и ближе к Волновахе подходят силы ополчения. Если Волноваху отрезать, а это большой, ну это районный центр считается, это большой населенный пункт, то Хунте придется довольно-таки проблематично тогда снабжать вот эти вот свои части. Здесь есть и трасса, и дорога, чтобы снабжать. И тогда при потере, если Хунта в ближайшее время потеряет Волноваху, этот населенный пункт, контроль своими карателями над Волновахой, тогда у нее возникнут проблемы и серьезнейшие проблемы с вот этими частями, с Хунтовскими, которые недавно считались очень боеспособными. Многие из них перекинуты сейчас на Донецк, немного западнее Донецка. Такая информация есть. Ну, они а особо сильные силы, которые здесь закоплены и считают, что могут удержать линию фронта, вот их восточную по отношению к Хунте, восточную линию фронта, небольшими частями только из-за рельефа. Потому что здесь, допустим, река, довольно-таки небольшое количество трасс происходящих э, по доставке, но, тем не менее, небольшими можно удерживать, если имея хороший тыл. Потеря Волновахи, допустим, для карателей, расположенных возле населенного пункта Богдановка, будет э, равноподобна смерти потому что здесь их просто напросто тогда сразу же зажмут. Ну, ребята снова ласпы выйдут, ликвидируют им возможность отхода, и все дальше и дальше будет выдавливаться хунта. Это говорит о выравнивании линии фронта, вот примерно вот такой. Но я не знаю, будет ли это предпринято силами ополчения. Тем не менее, мы видим, что все ближе и ближе линия фронта подходит к Волновахе. Западнее Донецка сконцентрированы очень большие силы у противника. Расположены они вот возле Курахова и дальше возле Карловки. И самые серьезные вот здесь вот тоже расположены. В общем, в общей сложности западнее и северо-западнее Донецка находится более 10 тысяч личного состава противника. Делается это... Ну, не, нам еще неизвестно это для чего, но уже блогеры и в сводках сообщают, что «Хунта» готовит серьезное контрнаступление. Не рано ли задают им такие вопросы, их же хунтята, их же сведомиты потому что сейчас у них вопрос в выборах, там, меньше месяца осталось до выборов. Не знаю, рано ли или не рано, но, тем не менее, уже эти части здесь находятся. Просто их содержать, подготавливать их к зимнему периоду, ну, я не знаю, как, сможет ли хунта вести боевые действия, хоть какие-то в ноябре. Это большой-большой вопрос, кстати, для самой хунты этот вопрос в основном. Постоянно идет противостояние возле населенного пункта Красногоровка. Он довольно-таки большое количество времени, давно, занимался ополчением. И здесь не было серьезного гарнизона, как такового, потому что это был тыл когда-то, когда вот Курахова и Карловка числилась плотно за силами армии Новороссии. Тогда это было просто еще ополченцы. Но вот сейчас здесь идут противостояния. В Маринку периодически хунта отстреливает, заходит, потом уходит. Сейчас она не имеет возможности содержать ее на постоянной основе, хотя раньше у них была такая возможность. Но, тем не менее, хунты есть сейчас силы. Нет возможности, но силы есть. Кто будет из этих дебилоидов, которые будут производить такие э, авантюрные заходы в Маринку, я не знаю, потому что те выжившие, которые отходят после разведки боем, так называемые, отходят обратно, рассказывают ужасные страсти. Про то, что там пули летают, пиф-паф и так далее, тому подобное. И вообще там жители гуляют не с собаками, а с какими-то собаками Баскервилли. Э, обмотанными гранатами. В общем, вот здесь у них дух, конечно, слабовастенький. Поэтому они сейчас э, своеобразную разведку боем только проводят. И то, далеко не все, и далеко не каждый. Что у нас по аэропорту? Сюда прорвалась группа противника, довольно-таки приличная на подкреп. Здесь много наемников, много карателей. Но, как правило, ну, разношерстность их так или иначе их больше фаши... на... нацистской э, вот так вот выглядит, потому что они регулярно наносят хаотичные артобстрелы по всей инфраструктуре города Донецка наносят непоправимый урон городу, самому городу ведут террор на мирное население и так далее и тому подобное но для хунты он является очень ценным э, что здесь и какая ценность я думаю мы узнаем позже но тем не менее хунта проводит здесь разведывательные группы свои для э, своеобразного выявление нашей артиллерии чтобы ее ликвидировать, потому что из-за нее у хунты проблемы по снабжению самого аэропорта, если туда сейчас прибыло там 600-800 рыл, вот этих фашистских то их надо чем-то кормить чем-то снабжать и чем-то вооружать а это постоянные доставки, у хунты нет такой возможности делать это беспрепятственно и безболезненно безопасность нарушена из-за применения ополченцами артиллерии по вот этим вот карательным батальонам и по подкрепам Пока еще хунтята не придумали решение этих вопросов. в Савдевке они просто, терери... ну, просто ведут обычные теракты, подъезжая, используя реактивные системы. А вот именно сюда подвозить самое то, что им нужно. Ну, у них с этим проблемы, с логистикой. И логистика нарушена, значит, активность там спадет так или иначе. Как только нарушается логистика, хунта, можно, реже начнет. Только в преддверии своих таких предсмертных огонь она начинает активизироваться и визжать. А так это, ну, хороший показатель. Трасса от Горловки к Донецку контролируется силами ополчения, проходящим через Пантелеймоновку. От красного партизана Хунтята были отброшены. Последние здесь были ликвидированы. Э, вот такой вот э, заход бронегруппы. Небольшой, довольно-таки небольшой. Это была тоже разведка боя. Э, Какой-то там очередной Средомит решил пропиариться в Верховную Раду, достичь какого-то подвига. Пришел и Моторола с ним... Очень быстро разобрался со всеми этими хунтятами. Отжали там несколько интересных единиц бронетехники, показали уже. Ну, Моторола здесь прибавился. Можно сказать, так потолстела его бригада, подразделение. Потому что хунтята сделали такой вот пиар который получился не на их пользу. Горловка, Горловский гарнизон. Ну что ж, мы приблизились к самому тоже основной из самых главных противостояний. Это Дебальцевский котел. Здесь очень много обстрелов. Ведутся они с Малоорловки и с Новорловки. Ведутся в сторону Кировска и в сторону пригорода Янакиевка. Вот сюда вот. Это Юнокоммун... Юно... Вот населенный пункт возле Янакева, Юнокоммунаровск. Здесь хунта применяет артиллерию разного калибра. 82-го, 102-го. Ну, разного абсолютно. Но, тем не менее, основные силы армии Новороссии сейчас выдавливают хунту. Ликвидируют ее потихонечку. Так или иначе, хунта здесь несет серьезные потери. Цифры эти накапливаются, о них не сообщаются, там говорится 1, 2, 3, не более того. В СНБО там, ну, пытаются не создавать никакой паники, выйти им и куда-то ну, вот, действовать, какие-то боевые задачи не представляются возможным, только террор, только разрушение. Вот, в принципе, собственно говоря, хунта этим и занимается. А ополчение и ар силы армии Новороссии занимаются ликвидированием противника и освобождением от оккупации все новых и новых населенных пунктов. Вчера немножко линия фронта сместилась э западнее по отношению к Фащевке, хотя Фащевку регулярно обстреливает хунта. Ну и вот выдавливаются они все дальше и дальше от Янакиева. И будут выдавливаться, так или иначе. Э как только хунта начинает смещать какие-то подразделения свои немножко глубже, к югу, серьезное подразделение, тогда хунта выдавливается прямо вплоть до Дебальцева И здесь она понимает, что чем глубже она выходит на юг, она тем больше рискует потерять свои границы и свое обеспечение или возможный выход по трассе М4 домой, к своим фашистам туда. Вот. И поэтому здесь рассосредоточены хунтовские войска, каратели, где-то там нацисты, где-то военные, все по-разному некоторые воевать даже и не хотят и думают что как бы нам так сделать диверсии чтобы вот ну прекратить эти противостояния потому что с одной стороны нужно выполнять фашистские приказы а с другой стороны как бы быть в плену не то не то не хочется вот сейчас выбирают есть и такие подразделения линия фронта проходит под населенным пунктом чернухина это восточнее дебальцево по трассе м4 вот сюда как у них нет возможности выдвигаться в принципе даже и нет смысла не то что возможности, даже смысла нет Тогда им придется покинуть полностью южную территорию своего котла. А это чревато тем, что как только выдвинутся сюда, здесь будет новый котел. Алчевск они никак не возьмут. Это город густонаселенный. И э, вот эти вот мобилизованные хлопчики, которые там некоторые находятся месяц, некоторые два, некоторые три. Многие от войны устают. И заходить еще в войну, переводить в городские, вот, э, ну это для них очень проблематично будет. Очень-очень. Что мы имеем дальше? Здесь мне показывают, что небольшая группа окружена возле некого населенного пункта «Смелая». Как они сюда прорвались, каким образом они сделали, что это было за вылазка. Возможно, они выходили ну, по трассе или как-то в пересеченке для разведки. Разведка боем заканчивалась поломом бронетехники, либо каким-либо противостоянием с армией Новороссии. А конкретно здесь работает бригада «Призрак» ребята мозгового ну и здесь работает казаки казаки потому что они вот как раз на стаха возле стаханова находятся они контролируют первомайск и здесь тоже поэтому вот местные казаки это не те что казаки там какие-нибудь там на южном котле в мирных наших здесь казаки которые если нарвутся на хунтят, они их будут ликвидировать особо брать потому что все вот граждане и местные жители, они прекрасно видели те подарки, с которыми пришла эта армия хунтята. Они видели разруху на Первомайске. Они прекрасно знают, как Кировск обстреливают, сколько мирных жителей погибло. Поэтому вот такие вот вылазки, если хунта совершает, это гибель. Здесь не будут никого брать в плен, какие-то переговоры вести. Здесь будут хлопчиков э, вооруженных сил э, Украины ликвидировать. Без плена, без ничего такого подобного. И безлир сюда доступа особо не имеет. Да, есть, конечно, связь своеобразная, но он не будет там смотреть на них, как на предмет переговоров или еще чего-то там. Дремах их просто скажет ликвидировать. В крайнем случае на подвал только самые сдавшиеся пойдут. Вот такая вот неудачная разведка боем закончилась окружением для хунтят. Ну, еще есть второй вариант. Они просто заблудились. Такое тоже бывает. Бывает, они блукают и большими группами. Бывает и такое. Завтра мы узнаем обязательно под населенным пунктом смелое, как и где, какая группа, в каком количестве. Мы количесть потерь противника сейчас на данный момент в основном не уточняется, но известно становится только из котлов количество уничтоженной техники и личного состава противника. Вот в принципе и все. Основной заключенный такой вот. В заключение можно сказать, что изменений на линиях фронта практически не произошло. Боестолкновения были. Вот в основном это занимается районом Дебальцевского котла и аэропортом, Донецким аэропортом. Тут ликвидируется подкреп для хунты, ликвидируются диверсионно-разведывательные группы. А здесь планомерно противник просто ликвидируется сам по себе, по линии фронта. Идет его оттеснение. Ну и есть у нас из положительных еще то, что от Докучаевска немножко прогнулась, провисла линия фронта. Все Ближе и ближе к Волновахе подходит. Снова Ласпы. Ну, это в заключение. Что ж, не знаю, сколько километров э, квадратных было сегодня освобождено от Хунты, но они были освобождены. И каждый день, хоть по чуть-чуть, хоть по капельке, но Хунта свои позиции теряет. Мало того, э, вот то, что она приобретает взамен, тоже какие-то территории, они оказываются в котлах. Вот что и свидетельствует о населенном пункте Смелая. Вот такие вот сегодня изменения 27-го сентября на линии фронта.